Ивановская область, поселок Колова, улица Старая Южная. Обещали сделать дорогу, так и не сделали. В 2019 году обещали сделать дорогу. Писали заявление туда. Машину надо ехать, ставить на учет, записывать на себя. Вот так вот поехали. Как поедет скорая? Вот так поёт пожарный Пол дороги от нашего дома, 22 дома 26, да, 26 дома Укладывали сами кирпичами Подожди. Какие вот дороги у Тяжелый Тяжелый, да